Я ненавижу поезда. Чувствую насыщение, во-первых, не получаешь такое, как надо А вдруг они бы не могут А так все Боже, как это называется Мне, в принципе, нравится Я только что сделала йогу Последнюю шавасину а Вообще Мы сегодня проснулись где-то в 8.20 Собрались быстренько и поехали Потому что Ваша хотела дать часы в ремонт, и мы хотели съездить в Мокотов, в торговый центр, где нам сказали вчера, что будут кроссовки моего размера. Идем мне за кроссовками, Наверное. если там будет размер. Не оказалось моего размера. И моего цвета, который я хотела. Но мы туда приехали, и их не оказалось. Я расстроилась. Третий раз, получается. Вот Но сегодня вечером еще раз поедем в Аркадию смотреть, есть ли они такие новости. К сегодняшнему часу буду готовить себе завтрак и, наверное, посмотрю еще немного этого сериала, который про девушку, которая продает секонхентные вещи в ebay, и все, и, наверное, сяду за музыку и схожу в душ, потому что волосы уже очень грязные. Я все еще учусь распознавать, что именно я хочу съесть, и это иногда бывает очень сложно. А если не съесть то, чего ты действительно хочешь, то чувство насыщения, во-первых, не получишь такое, как надо, а во-вторых, ну типа, что это за жизнь, когда ты ешь не то, что ты хочешь, верно? Ой, я тебя И сейчас я понимаю, что я хочу чего-нибудь хрустящего. Для этого у меня есть хлебцы. Вообще я хотела авокадо, но он какой-то зеленый, а я очень горда, авокадо не хочу. Не знаю, что делать. Может он не очень твердый. Чего узнаем? Вроде норм. Очень странная выпала. Видите, эти хлебцы? Это моя любовь. Они мне очень нравятся хрустящий, с притравками, просто... Итак, на завтрак у нас, боже, как это называется, скрэмбл, а, тост, хлебец с авокадо творожным сыром и креветками и помидоры, посыпанные гранулированным чесноком и кусочки яблока с вчерашнего, который ей не доела. Мне кажется, это влог э, больше похож на что я ем на обед, завтрак и ужин. Всем... Всем, кто и тоже приятного аппетита. Итак, я сейчас в последнее время работаю над песней с рабочим названием «Не вечно», хотя в проекте она подписана как «Прощание», и слова для этой песни мне пришли, когда у нас была, по-моему, предпоследний раз. Аня приезжала сюда, и она уезжала. Ну, понятно, что она выезжала на автобусе, но поезда мне нравятся больше, типа, я же не свою, Я ненавижу автобусы А поезда уже, знаете, как-то литературно красиво звучит, и поэтому звучит Я ненавижу поезда, что везу тебя туда И так я ее сыграла там, аккомпанировала себе немножко на гитаре Поняла, какое у нее будет звучание, и чуточку, по-моему, выше, либо также, но мне бы комфортнее, конечно, было ниже петь, но по звучанию мне очень нравилось, как звучат именно эти аккорды, и она звучит сейчас так. Не знаю, каково вам там будет это все слушать, как будет звук передваться, но Добавлю тут распевку, какое-нибудь голосовое расстояние невечно. И буду дублировать именно вот это вот расстояние не вечно". <музыка> Второй куплет примерно будет звучать так же, я думаю, я бы хотела его как-то музыкально изменить, но мне сложновато, потому что я в принципе контекста текста не понимаю, как... ну, каким будет текст. Для этой части, поэтому я оставила такой же кусок, э, ровно припета, припевая, немного изменила ритм. Поставила этот звук, мне он очень нравится, он переходной такой классный. Я раньше, когда писала музыку, не делала переходные звуки, но мне очень нравится, как они работают сейчас, и видно, что я Возможно, часто ими пользуюсь. Видите, тут фортепиано уже появляется. Да. Блин, мне так нравится, как она звучит. Я, я, ну, я, я прям кайфую, мне очень нравится, как она звучит. Я еще может, каких-нибудь добавлю, знаете, чтобы... Вот так вот звучит песня, которая еще не готова. И в которой, возможно, можно даже чуть ли не два раза припев продублировать, но она уже выходит на где-то выходит на 3 минуты, почти на 2.52, и если где-то еще припев добавить, это будет 3.17, а если два раза припев, 3.20. Мне, в принципе, нравится. Раньше я думала тренд, короткая музыка, все такое, а сейчас я понимаю, что, ну, как бы хорошую песню можно и дольше слушать. Пришла идея, не то чтобы она супер гениальная, я, в принципе, думала в этот момент добавить таких голосов именно в этот момент, где проигрыш и должно повторяться. Расстояние не вечно. Мне хочется добавить типа бэки такие, я просто очень люблю стиль бэк-вокалов такой, знаете, хоровой и немножечко групповой, не знаю, как это сказать, когда, знаете, все так типа, не типа, а тут немножко воинственно. Мне в принципе нравится воинственность музыки. Если вы слышали одну из песен, которая так не вышла которые мы еще на протестах сочинили, записали и не выпустили. Вы бы поняли, о чем я говорю. Но там очень натхнение у меня от группы Скорс было большое. То есть делить. Не вечно, не, не вечно. Хочется, чтобы много глазов не вечно. И там было расстояние не вечно. Невечно! Знаете такое? И чтобы вот несколько голосов подарить, невечно! Сейчас попробую это записать. Блин, не та я А, микрофон подсоедини. Меня хм. не подарила на день рождения микрофон, который я очень долго-долго-долго хотела. Знаете почему? Потому что он супер удобный. Во-первых, идите, он помещается в такую коробочку, в которую можно по всему свету с собой носить, если ты такой же крутой кипец, там все такое. Я как бы не, еще нет, но очень стремлюсь, да, оказывается. Я, кстати, в медитациях поняла, что все-таки музыка это мое, если у вас есть вопросы. Потому что, если вы помните, наверное, с предыдущего влога, который был последний раз, по-моему, я там все еще ищу себя, пытаюсь понять, что мне делать. Конечно, хочется заработать денег и всякое такое. И я вернулась к истокам, знаете, когда надо заниматься тем, что тебе приносит удовольствие, и ты готов делать без денег. Но будет круто, если она тебе их принесет. И я поняла, что это музыка. Плюс мне Паша подарил ноутбук на день рождения. А <свят> это прибавило мотивации писать музыку, потому что я до этого пользовалась его ноутбуком. Свои вещи, конечно, такие лично меня очень вдохновляют и двигают в сторону прогресса. Знаете, это как купить новый iPhone и начать записывать больше видосов. Вот, типа такого, я не знаю. Ну, вообще это не очень хорошая мотивация. На самом деле, если ты хочешь что-то получить и как бы думаешь, ну, пока у меня этого нет, я не буду это делать. Это отговорки, которые только замедлят твой прогресс. Поэтому надо делать в любом случае, даже если у тебя там нет какого-то оборудования есть самые, ну, какие-то простые базовые штуки, надо делать. Потому что тебе жизнь как раз-таки даст возможность обновить оборудование условно твое, если ты что-то делаешь. Пока ты ничего не делаешь, ты ничего не получаешь. Но мне так кажется. Это my point of view. Ш что за музыкальная минута в нашем влоге? Она записывала свой альбом. Не вечно. Не вечно. Мне надо где-то четыре голоса, я думаю. Не вечно. Не вечно. вечно. Может так? Не вечно. Great tracks Так. Хотите послушать? Я сама люблю, знаете, сначала так послушать, потом в наушниках, потом с динамиков. Сейчас я уже мечтаю о колонках. Сначала хотя бы стол появился. И если поравнять голоса, как показала мне практика с конкурсом, я там экспериментировала, и даже делала пич коррекшн, чтобы ноты более точные были, они тогда звучат как автотюнинные, но мне теперь нравится этот эффект, если я раньше хотела, чтобы голос звучал, типа, очень натурально, со всеми лажами, то сейчас мне хочется и где-то там до идеальности какие-то моменты довести, даже если оно электронно будет звучать. Мне просто хочется, чтобы оно звучало. Если оно звучит, все вместе круто. А всем привет, музыкальный продюсер Валерия Скешна учит писать музыку. Что-то в этом есть. Мне нравится. Мне нравятся хоровые штуки. И э, увидела я какое-то видео у Финиса. Там он типа что-то говорил, такое вдохновляющее. И мне понравилась фраза, что.. Э, Важно не то, как правильно что-то делается, а важен именно твой музыкальный вкус. Если ты делаешь все то, как тебе нравится, как для тебя звучит все вместе неважно, где ты взял там эти бочки, сэмплы или прочее, если тебе нравится, если твой вкус говорит, что это круто, значит, так и надо делать, потому что в итоге мы же представляем себя своей музыкой, и никто лучше тебя же, как бы не скажет. У меня просто есть с этим давно какие-то проблемы, знаете, типа я, мы там могли какую-то делать музыку, и в конце концов я понимала, что это все равно не то, что я хочу, и я вот недовольна сведением, бываю песен. И допустим, если в моменте я уже соглашаюсь, говорю, ладно, все, давайте делаем так, да, там уже, потому что не могла не ни объяснить, ничего не ни самой сделать то сейчас я больше понимаю, что то, как мне нравится, важнее, чем то, как другие говорят, надо сделать, или как по их мнению, более профессионально. К черту профессионализм. Чисто... Ирроргенролл. Но зато, знаете, это мотивирует больше, чем демотивирует, поэтому я выбираю этот путь. Так что, если хотите, осуждайте. Но я буду делать просто то, что я хочу делать. Все. Целую. Увидимся в следующем эпизоде так вот, что примерно получилось с пич коррекшеном. Пока мы с вами не виделись, записалась на консультацию с психологом в Ясно. А, так как у нас сотрудничество в Инстаграме, у меня есть возможность получить бесплатную консультацию, а я давно уже хотела попробовать в Ясно. Вот, и вообще мне, в принципе, очень нравится перспектива того, чтобы пользоваться услугами психолога на постоянной основе, не в плане там очень часто, но систематически посещать, потому что мне эта тема очень близка, и я, в принципе, считаю, что чем лучше ты себя узнаешь, тем лучше у тебя качество жизни, вот. Но я очень волнуюсь, это всего лишь мой второй, как бы, сеанс с психологом э, в жизни, и я буду обсуждать тему волос, ну, по крайней мере, хочу об этом проговорить, про неуверенность и прочее. Так что, как пройдет сессия, она где-то будет через час, я появлюсь здесь. Для меня час, для вас минута, секунда. Это пипец. Я проплакала просто от начала до конца. Жесть. Ну, специалист мне понравился. Сначала я не поняла, а потом как поняла. Жесть. Ладно, мне нужна передышка. Мы уже собрались. Через минуту. 13 уже будем выходить. Я, короче, решила в итоге не стричь коры. Все-таки я уже не решила? Я не влияю на твой выбор. Я подумала, что раз я все-таки не чувствую полной уверенности, я обрежу волосы, все равно где-то посюда. Что достаточно коротко по сравнению с тем, что они сейчас досюда. И похожу, поживу с ними, посмотрю, каково мне, и если мне дальше будет желание еще больше обрезать волосы, то я скажу, что потом сделает. Решила, кстати, не мить голову, думаю, блин, все ножи помоют в салоне. Я, правда, не знаю, mm -hmm. насколько типа это норм. Чего? Ну, Но ее же моют постоянно, да, перед слишком. Просто, знаешь, если бы я сегодня с утра помыла голову, я бы пришла, и мне еще раз бы ее помыли, mm -hmm. я бы не, не выдержала. Ну, типа, мне неприятно. Поэтому я такая приду и скажу, ой, я не знала, нужно ли мыть голову, как есть. Это нормальная тема, когда не голову. Ну, просто мне с другой стороны кажется, ну что ты за маранька, блин, дома не могла бы мыть голову. еще два раза мыть голову, Согласна. Согласна, ну а вдруг они бы не мыли ее? А так, что это за салон тогда? Приходишь, покайфуешь, тебе так. Да, да, своими сампунями дорогущими. Уэй! Года, конечно, очень интересная. Вроде бы тепло. Пишет сколько? 11 градусов. Там где-то светило солнце когда-то, сейчас уже не светит. Где-то тучи. Капает дождь. Истеричка. Мне прям очень нравится. Я, кстати, смотрите, почти еще пару раз обрежу волосы и будет... Чисто мой натуральный цвет волос, ну как пару. Тут вот видно где темнее, там мои походу из-за влажности, конечно, кудряшки спали, но мне все равно очень нравится, как они лежат, так естественно, знаете. Только... Всем доброе утро. Вчера у нас было воскресенье. Пробовала сегодня делать пошла. у меня маникюр.